Я встретил ангела, он грелся у огня, прикрывшись крыльями от ветра с колкой, он взгляд задумчивый, направил на меня, как будто протыкал меня иголкой. Чуть-чуть помедлив, я спросил его, что он здесь делает, в такую непогоду, и кто его направил одного вершить дела в такое время года? У нас работа длится круглый год. Заметил он, как будто между делом, что солнце светит или дождь идет, мы лечим души и спасаем тело, А хочешь, я открою твой секрет, Души твоей секрет тебе открою. Секрет тобой храним и много лет. Секрет, который душу рвет порою, Я покажу тебе твою печаль, судьбы разбитой в дребезги осколки. Слез водопад текущей речкой вдаль Из нити грез не сотка шелка Души твоей Открытой наготу Она видна, как солнце луч в тумане Твою до боли Тайную мечту Что прячешь ты В своем самообмане Мне стыдно было Поднимать глаза Узнал все то, что на душе творилось Скатилась вниз Предательские слеза и от волнения дико сердце билось. он все говорил, не умолкал. В душе моей, как в мусорке, копался. Душевных тайн все больше выдавал И от того никак не унимался. Замолкни, хватит, я по горло сыт. Ты вывернул меня наизнанку душу, Она и без тебя порой болит. Мне надоело эти бредни слушать. Он замолчал, но молвил уходя слова его как пламя обжигали и я возненавидел сам себя ведь он был прав мы оба это знали я грех людской не в силах оправдать грехи нельзя оставить за порогом ты от себя не сможешь убежать В своих грехах раскайся перед богом